Ребят, всем здорово. У нас вечер полярного дня. У меня сегодня дневочка. Прошла уже. Вот уже в конце дня хотел заснять для вас видосик по еде, которую я взял на неделю в поход в горы на одного человека. В общем, еда не самая навороченная, конечно. А, не самая легкая. Но, может, кому пригодится. В общем, смотрите. Вот, ребят, это вся моя провизия на 6-7 дней. Я думаю, даже останется еще. Вот, еще было немного. Я брал с запасом. Часть я уже употребил пищу. Но я думаю, даже от этого у меня все равно останется. Помещается все это добро. Вот в эту герму старенькую на 10 литров. хорошки даже без них. В общем, половину я уже съел. Классика жанра. Гречка. Три штуки. В отдельных пакетах специально брал, чтобы было удобнее. Порционно так, мне кажется, так удобней. Перловка. Для меня, честно говоря, стало неожиданностью, что можно сделать ее очень вкусно. С приправками, с сублимированным мясом говядины ну и свининки тоже очень хорошо заходит мне понравилось рис, гречка это уже так, с чем то с мясом птицы и овощами надо будет попробовать супчики гороховые с копченостями щи с мясом гороховый с мясом харчо с мясом Маги, химоза. Но я думаю, тоже будет нормально заходить. Дальше у меня пачка была. 50 грамм мяса, говядина вареная, с сублимационной сушки. И вот таких еще было два пакетика. Ну вот все, что осталось. но ну, в принципе мне хватит. Картошка была полная пачка. Осталось половина, даже меньше. Хлопья. Соль, перец из приправ у меня прованские травы здесь и карри и 10 овощей магии или что-то такое хлебцы две пачки было вот одна еще чай, масло это я решил, если рыбу поймаю но ничего не поймал, короче, просто так таскаю его с собой в общем, витамины тоже бодрящая штучка, кофе я психанул чуть-чуть, взял целую. Останется, конечно, конфетки майонез. Не бомбите только, пожалуйста. Я знаю, что это перебор, но это очень круто. Без него вообще никуда. Колбаса сушеная. Ой, сушеная, сырокопченая колбаса. Тоже отлично заходит. И вот еще было половина палочки просто копченой колбасы вот и все ребят в принципе на одного на 7 дней нормас мне так кажется вот пишите в комментах что я лишнего взял что вы там берете может чего посоветуете вот не забудьте поставить лайк сян конечно если вам понравился видос все ребят до встречи всем пока